Я приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема у нас сегодня будет звучать так. Что ждет тебя этой зимой? Четыре варианта. Все тайм-коды указаны вот в описании. Мы начинаем. Все. Единички. Приветствую вас. Что ждет вас этой зимой? Так. Я, опять же, напоминаю всем кто пришел, кто давно на канале, что я делаю сперва полностью расклад, а потом уже, когда вижу всю картину маслом, как говорится, да, я описываю все, что я ну, как бы заметила, все, что, что увидела. Поэтому местами могу паузы какие-то вставлять там, что-то промотать. Не обращайте на это особое внимание. А, и еще забыла как раз момент по поводу комментариев, что у меня на заднем фоне, там люди пишут, выключите воды Люди, не переживайте, у меня в помещении, в доме, где я живу, да, у меня живут черепахи, поэтому там постоянно работает фильтры, я не могу ничего с этим сделать. Ну, если уж вам так категорично не нравится, я вас не вижу на этом канале. Всех остальных, как бы, да, призываю слушать дальше. Так, давайте начнем для начала с нескольких подтем, и уже потом будем двигаться дальше, да. Для начала, чтобы узреть, как бы, да, всю картину масла, нам нужно узнать, как вообще осень для вас прошла эта, да. Давайте вытянем, несколько карт. Так. так, осень. Осень для многих прошла, ну, не без потерь. Скорее, больше я бы склонялась к самочувствию, да, потому что многих от переменной погоды происходит витаминоз, там, недостаток веществ, потому что у нас солнце, да, все, ну, то есть день короче становится, а резко меняется погода, он то ухудшается, тут там потепля... потепление происходит, поэтому из-за вот этой вот нестабильной ситуации с погодой у многих а, может а, шалить как бы да их система иммунитета вот. поэтому у многих, ну, в том числе на самом деле у меня да осень она прошла так ну не без изъянов в этом плане а, что еще могу сказать а, многие из вас Многие из вас э, в ожидании чего-то, да, каких-то новостей или новых свершений. У многих были планы, да, но эти планы, они еще не вошли в стадию реализации, да? То есть вы до сих пор находитесь в стадии продумывания, или многие считают, что какие-то вещи упустили из своей жизни, э, ждете новых каких-то свершений, да? Но вот тут вот, э, у многих упущенные моменты, упущенные шансы, да, как по картам я тут вижу. Ну, вы не теряете надежды, да, ну, это, и это замечательно на самом деле, потому что то, что ты не запланировал и не смог реализовать в какой-то определенный промежуток времени, не говорит о том, что это вообще невозможно в дальнейшем, да, сделать, поэтому я тут вижу то, что у многих просто, ну, в силу, возможно, физического недомогания, да, физиологического, да, у кого-то ментальное истощение, да, вот, из-за этого у вас просто, ну, вы не смогли вывести тот э, объем планов, да, которые рассчитывали выполнить. Хорошо, мы посмотрели, если с вами этот вариант откликается, продолжайте слушать, если нет, э, пересмотрите другие варианты, может, что-то вам подойдет. Э, расклад общий, мы не смотрим какие-то узконаправленные вещи. Если вам что-то нужно, то есть, да, то есть, как бы, обращайтесь. Я, как бы, никаких... Э, никаких... Э, не вижу, как бы, проблем с этим. Я все данные свои указала, так что, вот. А, дальше следуем. Какие сейчас процессы у вас происходят, да? Вот вследствие того, что вы осенью, как бы, пережили... Первого варианта давайте посмотрим, мы тянем несколько карт. Многие Думают о переезде. Но вам кажется, что у вас недостаточно для этого ресурсов. То есть не, не, не совсем даже может быть переезд. Вас волнует, сколько изменения кардинальные да, в вашей жизни. Будь то окружение, там, круг лиц, с которым вы постоянно общаетесь там, и так далее. Да. Но... Так как вас туда тянет, я бы вам посоветовала следовать этому зову, да, сердца. Для многих потому, что есть какие-то завершенные отношения, завершенные процессы жизни, да, которые уже пора а, либо на новый уровень поднимать, либо уже как бы идти дальше, да, отпустить и идти дальше. А, так, давайте более подробно, может, посмотрим, чтобы более вариантов много было, побольше, вернее. Ну, потому что, да, у вас а, <coughs> вследствие вот этих осенних ваших а, переживаний, да, у вас а, выявилось вот такое четкое ощущение того, что вы как-то не на своем месте. У вас что-то тяготит. У многих депрессия, да, от того, что очень... Даже не один год, возможно, какие-то процессы у вас в жизни происходят, которые вы, вы хотите, да, поменять, но вы ничего для этого не делаете. Оправдываясь какими-то э, обыденными, там, опостылевшими вам вещами, э, например, там, вас не устраивает... Ваша работа, но вы думаете, ну, вы надумали себе страхи, да, о том, что вас никуда не возьмут, там тяжелое время сейчас и так далее, да. Это даже, также может связано быть с отношениями, с близкими людьми. Вы не решаете эти моменты по многим причинам тут как бы я не могу судить о том что вы прям сидите ничего не делать нет вы вы переживаете весь этот момент процессы вот эти у вас идут внутри да но снаружи а физически никакие как бы изменений не происходят то есть за, за исключением того что вы как бы тянете вот эту вот ношу процессы вот это все все ваши процессы вот они замедлились из-за того что вы всю психическую энергию тратите на вот это вот э, э, как бы объяснить то вы вс все свои ресурсы получается тратите на то чтобы вот этот пережевывать момент который уже пора бы решить как бы дальше куда идти то собственно говоря да из-за этого вы напридумывали очень много страхов. Очень много каких-то стереотипных вот этих вещей, да, понахватались от, отовсюду на самом деле. Хотя, в принципе, да, ничего из того, что вы себе напридумывали, не может быть стопроцентно верным, да. Поэтому... Как бы в любом случае ваше решение, любое принятое вами, да, и, соответственно, дальнейшее его исполнение, оно, за ними последует действие, какое бы то ни было. Поэтому решение вы свое в любом случае в этой задаче получите. Вам просто нужно взять и сделать просто. it, как говорит. Говорит этот, как его, как его звали-то? Шая-Лабав, да? Пора отрезать себя от вот этих вот тягощающих вас вещей. Есть какие-то очень затяжные моменты. Если это связано с какими-то воспоминаниями, просто сядьте, да, в спокойной обстановке, сами с собой по поразмыслите, вспомните конкретные какие-то вещи, факты, да, запишите их. Если вам предстоит какой-то очень важный разговор, эти записи вам помогут опираться на факты, да. Даже пусть, если они с вашей стороны будут указаны, да, ну, то есть у всех, конечно, своя правда тут, но э другой человек, с которым вы будете этот момент выяснять, да, он посмотрит на это с вашей стороны. Возможно, он скажет это со своей стороны. И вы придете к какому-то консенсусу. Так, и давайте самый главный вопрос, ради которого мы здесь все собрались. Узнаем, что ожидает вас этой зимой. Да? На основе всего вот того, что я уже перечислила. сразу вам сказать, что зимой вам пить не надо, не употребляйте никакие спиртные напитки, не как бы если вы куда-то на корпоративы собираетесь, на встречи с друзьями, просто там на праздники, да, у нас зимой очень много праздников, не усердствуйте с, с распитием алкогольных там вот этих всех вещей, потому что ваше здоровье, но ну, не скажет вам за это спасибо. Вот, а, ограничьте себя вот в этом плане, лучше пейте сок. <coughs> вот, что-то в таком духе. Ну, а в целом, что я могу сказать? В целом у вас а, придет равновесие в вашу душу, да? вы сможете а, вздохнуть спокойной грудью, да, будут опять же моменты, которые вы будете ожидать. От других людей, но мой вам совет, вы просто делайте выводы, не надо ждать от людей каких-то свершений, да, чтобы потом у них не разочаровываться. Если, допустим, вы говорили с человеком какие-то сроки, да, он эти сроки все просрочил, то просто делайте выводы, не надо сидеть и ждать, пока до человека дойдет, где он не прав, и, и сами себя так тоже, да в этом плане одергиваете того, что у вас немножко есть такое ощущение заторможенности. Но это возможно в данный момент из-за того, что у нас осень такая... Осень всегда, она тяжело происходит, потому что... Ну, для любого человека, потому что это то время, когда все природные процессы замедляются, да, для того, чтобы пережить вот эти холода. Но ну, так как мы, люди, не впадаем в спячку, у нас <coughs> немножко по-другому. Но, тем не менее, некоторые схожести мы имеем, да. Мы немножко заторможенные становимся. А, ну, это тоже в силу того, что, опять же, мало энергии. Мы все такие вялые. зимой это уже ладно, зимой уже хорошо становится. А вот осенью довольно тяжело. Особенно вот, вот этот ноябрь месяц, да такой самый сложный месяц в году, который нужно просто подождать, пережить, а лучше вообще, знаете, затаиться, подкопить силы, да, а там уже действовать, начать, потому что, ну, как бы объяснить, ресурсов может не хватить, да, так что вот так вот. Ну, насчет зимы, опять же, я отвлеклась. Что вас ожидает зимой? Вас ожидает перемирие с близкими родственниками, с друзьями, с которыми у вас были, возможно, какие-то спорные моменты. Вы будете ждать хороших новостей, вы их получите, да, вы их получите, безусловно. У вас, у многих появится, ну, в семейном очаге, да, вот если так прям утрировать, у кого-то будет пополнение в семье, да, кто-то ждет, кто-то ждет пополнение в семье. Это может быть щеночек, это может быть кошечка, это может быть ребенок, это все что угодно, может быть. Это может быть приобретение именно той вещи, которую вы всем сердцем желали, да возможно, с помощью которого вы бы смогли творить что-то, да, поэтому у вас этой зимой появится. Ну, конечно, время такое, время огромного количества подарков. Тут как бы сомневаться не приходится, да, о том, что вы получите свои дары, которые вы ожидаете. Возможно, не в том объеме, а возможно в гораздо большем объеме. Поэтому не стоит переживать. Тут выпали две вот эти карты, да, но вы сильно не смотрите на них, а лучше вот те, кто слушает на фоне, да, слушайте. А тут выпала девятка мечей и пятерка, да, кубков. Но я не буду читать это в плохом смысле, потому что энергия от этих карт у меня такая не идет. Это скорее просто ваши надуманные какие-то переживания, возможно, с организацией каких-то вещей, да, связанных там с ну, зимними какими-то мероприятиями и так далее, да, возможно, с рабочими моментами. Не копите в себе все вот это вот, весь этот негатив, и не забывайтесь с помощью вот алкогольных вот этих напитков, потому что, ну, на самом деле это все надуманное, но не будет таковым, как вы, как вы это увидите. Вам зима готовит очень много даров, видите, по вот этим картам, по карте сигнификатора, да, у вас зима будет отличный, потому что у вас тут туз монет вышел и десятка, да, то есть это самые такие, у вас самый такой прибыльный вот этот момент будет, период времени, да, Возможно, вы будете получать очень много подарков, какой-то похвалы, реализации, уважения да, ваших окружений. Даже несмотря на то, что сейчас или ну, предыдущий да, вот сезон, вы чувствовали какую-то несправедливость по отношению к себе, да? чувствовали недомогание. Это все зимой окупится в сто крат. Поэтому первый вариант. На этом я с вами заканчиваю. Если хотите, можете в следующий посмотреть. Ну, какие-то, может, выводы вы сделаете и так далее. Все, первый вариант. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Мы ну, приступаем ко второму варианту. Сейчас перетаскиваю колоду. Второй вариант. Я вас приветствую. Давайте будем наблюдать смотреть, что происходило у вас осенью, да, вот этой осенью. Как прошла она для вас? в кадр все попадет. Кому очень важно чтение карт, на самом деле важно не сколько чтение, сколько вот прочувствование. Да? Ну, кто в теме, кто знает. Смотрите, конфликтный у вас достаточно был период времени, возможно, особенно сейчас все накалилось до красной. Но вы вышли из ситуации победителями, да, но такое ощущение у вас внутри, что победа того не стоила, могли бы, мол, эм, то есть игра не стоила свеч, такое ощущение от вас видит, что Ten -ten. потери несопоставимые с прибылью, ну и так далее. Да? Есть такое ощущение, чувство вот этого. Э разочарование что ли если б, грубо говоря я знал я бы так не пошел не сделал да вот такое ощущение после да вы как бы всем доказали что-то но внутри себя у вас вот нет вот этого чувства удовлетворения возможно сейчас да но потом как бы со временем оно как-то по-другому будет. Давайте смотреть, как прошла эта осень у вас. Смотрите, у вас происходили эти изменения. У вас произошли все эти изменения, потому что они вам по судьбе, грубо говоря, были, да? То есть это логическое завершение да, происходило с вами у какими-то с вашими процессами. А вы моментами хотели просто взять, ну, потому что слишком сильно, возможно, на вас все это навалилось. Хотелось, конечно, моментами просто взять все, бросить, как бы сказать, что вам всем надо, отстаньте от меня, я хочу жить, я хочу здравствуйте, а вы вот меня все заставляете, что-то вам всем от меня нужно, да, но на самом деле все это вам было по судьбе, и у вас не было возможности какие-то вещи отбросить, вам приходилось жестко, скрупулезно со всеми своими проблемами рассчитываться, что называется, да, и вы на самом деле не думайте о том, что вы что-то сильно потеряли, потому что на самом деле вы очень многое приобрели. Возможно, просто вы сейчас этого не замечаете. Но в силу того, что вы потратили энергию, ресурсы, да, у вас сейчас вот этот процесс восстановления, он как бы не всегда приятно происходит, поэтому вы так на этот мир смотрите. Но я бы не была столь категорична да, на вашем месте. Вы очень большую, я бы сказала, колоссальную работу произвели, да. Поэтому не нужно себя корить за какие-то недосказанности, недоделанности и все остальное, да, где вы, как считаете, могли бы там выжить еще больше. Нет, вы все прекрасно сделали, вы все сделали по науке. Вот. Поэтому тут вы слишком уже передергиваете в отношении себя, да. Хорошо, это прошла ваша осень. Давайте посмотрим, какие сейчас у вас процессы происходят. Ну, я не знаю, что у вас там происходит. Ну, смотрите, тут просто практически все старшие арканы, да, вы заметили. То есть у вас там башня шла, да, то есть это новый этап, тут, тут у вас какие-то э, еще какие-то неприятности ожидают, да, как вам кажется, но на самом деле вы с ними очень быстро раскитаетесь и пойдете в новое, да, у вас тут вообще смерть выпадает э, жилица и дьявол, то есть тут говорится о том, что у вас э, на том новом чистом листе, на котором вы хотите написать свою новую картину, да, будет, ну, если утрирован, да, чтобы всем понятно было. У вас вот есть холст и куча разной краски. Можете акрилом писать, можете маслом писать, да чем хотите, хоть там из валончика. У вас для этого, то есть это все символизирует, символизирует огромный запас ресурсов, да, чтобы вот начать просто, ну, какой-то холст заполнить, то есть чистый лист, да но у вас не один этот лиз будет, поэтому можете в принципе тут вы вольны выбирать как бы да, ну судя по дьяволу любой да вид техники да вы можете смешанные техники пробовать, тут все от вас зависит. но и давайте посмотрим ну вот, да, вот. У вас тут трансформационные какие-то вещи, очень много инсайтов будете получать. Ну, тут явно какие-то люди с всесторонне развитые, я бы так сказала, да, эзотерически подкованные. Поэтому у вас зима, да, предстоящий, и вот этот кусочек осени, который остался, для вас это какое-то трансформационное просто трансформационнейшее, да, вот это вот время, да, где даже вы не особо будете понимать, что с вами происходит, ну, как бы, из серии ничего не понятно, но очень интересно, да, вот бывает такое, и для этого у вас будут, как бы, огромные ресурсы, вы, возможно, не до конца будете осознавать, что вы делаете. Допустим, у вас могут быть какие э, припадочные, да, или не знаю, как это объяснить, какие-то э, странные вещи вы будете говорить вслух, да. Или э, действия страны не свойственные вам, допустим, даже по вашим меркам и по меркам окружающих, знающих вас людей, да, какие-то действия будете совершать, но эти действия, они от, а вот от э, переизбытка вот этой вот энергии, да, от, это просто будут всплески такие, да, и э, они будут... Э, давать вам как раз-таки эти инсайты, да, которые вы будете потом уже немножко после а, анализировать и, и какие-то выводы делать, но если вы что-то необычно делаете, если вы слышите свой адрес, да, и даже если сами не замечаете, что что-то, что-то вот ты сейчас такое сказал мне или ты там сделал, что вот это, ну, как бы, что это вообще было, да, вот вы стараетесь акцентировать на эти вещи внимание, записывайте, записывайте аудио, да, не знаю, у себе там куда-нибудь в закладке, еще что то потому что оно вам пригодится, но уже потом, потому что сейчас у вас вот этот, как, как бы сказать, немножко не варит разум. <coughs> так. Ну, так как, потому что вы, блин, просто переполнены этой энергией, вы не сможете санализировать. А, тут, короче, ну, тут сами, кто знает это, эти карты, а, я думаю, вы все понимаете, да? А магия, ведьма, я не знаю, что-то тут, короче, дураки, да? И дьяволы, Поэтому, интересное у вас такое, прям. Плющить вас будет, плющить, я так скажу. И вас уже плющит. Для вас, для многих, многих кто сейчас смотрит, вас всех плющит. Вы просто не замечаете это. Ладно, это сейчас с вами такие процессы происходят, вообще какие-то бешеные. Давайте посмотрим, а чего вас вообще подстерегает, что вас ждет, да, этой зимой. Давайте посмотрим. интересно второй вариант, конечно. Ну, выбор, выбор, выбор, выбор, выбор, выбор, выбор, да. Тут карты все говорят о том, что какой-то выбор вам нужно сделать. Причем не один, а очень много раз. То есть это как-то какой какой-то как вид игры, да, в зависимости от вашего хода, в который, да, меняется ветка, как бы, да, и дальнейшее развитие событий в этой игре под названием Жизнь все говорит о вашем выборе то есть если сейчас с вами процессы вот эти вот у вас у вас плющи да у вас процессы происходят которые вы не можете контролировать то зимой да вам предоставятся какие-то ситуации да, шансы где вы с помощью своего анализа каких-то своих ценностей внутренних до да, кодексов вы будете делать выбор и ветка дальше будет ваша сформироваться. Давайте посмотрим, что вас ждет этой зимой. Ну, что вас ждет? Сила вас ждет, короче говоря. Просто какая она будет, какой вид она будет иметь, все зависит от того, какие вы будете принимать, собственно говоря, решения. У вас закрепляющая зима будет. Вот я так сказала. Да, зима для вас будет закрепляющим элементом. Ну, я думаю, у вас будет очень насыщенная зима, судя по картам, да. У вас будет очень много в вот каких-то ситуациях спорных происходить. Не в плохом смысле, а в смысле том, что... У Вас будет посещать несколько раз, возможно, кого-то, возможно, каждый день, я не знаю, по-разному, да, тут бывает у всех, мы же общий расклад смотрим, поэтому будет четкое ощущение, я не знаю, вы сталкивались ли с таким, но вот а, бывают такие моменты в жизни, да, где у вас складывается вот прям четкое ощущение в моменте здесь и сейчас, да, что этот вот сейчас мой шаг, повлияет на всю мою жизнь. Я этот шаг запомню на всю жизнь. Я никогда не буду ну вот помнить какие-то другие вещи, да, возможно. Но вот этот вот здесь и сейчас, то, что происходит, я запомню навсегда. От чего так непонятно? Ну, внутреннее вот это вот подсказывает, да, голос. И так и происходит. Я не знаю, у вас бывает это или нет, но, возможно, вы с этим столкнетесь. Так что вот так вот. Второй вариант. Мы с вами и закончили. А, подождите, нет, не закончили. Тут вот по карте сигнификатора, да, пятерка выходит. Вы м -м -м, не думайте, что это что-то плохое, да. Это... М -м -м, я бы тут читала это как а, не просто пять, а вот а, пентаграмму, вот так вот. Относитесь к этому как к мистическому знаку, потому что здесь у вас очень такой расклад, очень сильный. И тут карты немножко не так нужно читать, да, некоторые, как они в общепринятом формате обычно читаются. Поэтому у вас очень мистический расклад, я бы так сказала. И было бы интересно, да, вот если бы кто-то из вас отписался потом уже, да, по прошествии времени, если вы не забудете, если вам будет несложно, а я бы хотела послушать вашу историю, да. Поэтому будем на связи. Второй вариант. Мне было очень интересно смотреть ваш э -э, расклад. Давайте не прощаться, а перейдем просто к следующему варианту, да. Да, второй вариант. Это просто бомба была. Так, третий вариант. Я вас приветствую. Напоминаю, расклад. Называется Что ждет тебя этой зимой? А чуметь, уже полчаса прошло, а я только второй да, закончила. Вариант. Да. давайте третий вариант как прошла ваша осень Но не особо богаты на события я бы так сказала ваш осень прошла она достаточно рутинно прошла она прошла как день сурка для многих многие вообще то есть не поняли как это время пережили как-то слишком время пролетело для кого-то слишком даже тянулась чересчур долго так Короче, вам не особо понравился это осень, ну, в силу вашей рутинности, загруженности, да, а, как будто во сне, вот так я могу сказать. Каких-то очень много ситуаций у вас происходило, это очень не, не как бы объяснить, Нецеприятно, да, связано с какими-то конфликтами с людьми, да, с ну, вот, на работе. Просто вот какой-то непонятный бзик у людей. Вот, какой то я не знаю, вот бывает бешенство, вот, я не знаю, как это еще назвать. Не трах, да, вот люди вот бывают, начинают психовать, что-то там, доказывать кому-то, ничем непонятно никому не важное мнение, да, вот это все. И вы просто крайним оказываетесь в этот момент. Что-то вот такое вот, вот вашей осенью видит. Ну, это люди какие-то агрессивные вокруг вас вот так вот. вы как вы, как обычно, спокойный человек, достаточно адекватный, здравомыслящий. Вы очень порядочный человек, я так могу сказать. Ну, вам приходилось этой осенью очень много терпеть или защищать и отстаивать, да, какие-то свои границы, потому что ну, было много.. Желающих подпортить вам настроение, жизнь и так далее. Так, давайте посмотрим еще вот парочку карт. Тут я буду читать как два варианта, потому что мне вот так идет, да? Вот слева вариант, а, это то, что несмотря на ваши все невзгоды, да, вот в рабочей обстановке или еще где-то, да, в семейном плане у вас более-менее все хорошо и удачно сложилось. Ну, в том плане, что ваш дом, ваша крепость. По второму же варианту у некоторых я буду читать так, что а, те, кто одинок, да, те, кто не находится в паре для вас, а, это время было достаточно тяжелым, потому что... В вашем доме вы не чувствуете себя как крепости своей, то есть у вас нет ощущения, что вы наполнены, да, защищены и так далее, то есть есть, вот тут я бы вам сказала, нужно бы прочистить свое э, домашнее бранство, ну, потому что вы, возможно, не так часто чистите помещение после того, как вам либо приходят гости, либо вы сами приходите после работы с негативными эмоциями, вы все это тащите в дом, Соответственно, из вас это все дальше... Ну, это понимаете, это все равно, что ходите в одних и тех же носках каждый день. Ну, они же чище не становятся. И также с вашим домом. Ну, пованивать то начинает, вы должны же это ощущать. Поэтому чистить дом не столько, сколько имеется в виду убраться, но ну, для кого-то это тоже немаловажно, немаловажное мероприятие, потому что у вас просто физически не хватает этого. Ну, вам нужно это сделать сколько вам нужно то есть ментал в доме прочистить как это сделать, допустим да вы можете, ну если вы относитесь к христианскому эгрегору, то просто возьмите святой водой по или возьмите освещенную свечу и зажгите ее и пройдитесь по всей квартире если вы не относитесь к христианскому эгрегору ну, знаете, всегда у кого-то, наверное, в доме, тут точно процентов 50 из тех, кто смотрит сейчас это видео, дома есть какие-то благовония, да, элементарно, просто купленные в магазине где-то, не знаю, вонючки вот эти же есть, просто с этой палочкой зажгите ее, да, вот, чтобы она вот этот дым давала, и пройдитесь по квартире хотя бы так. Или рассыпчатые благовония, да все что угодно в этом плане, да. Поэтому сейчас, в современное время, да, нету такой м -м, трудодоступности, как раньше, возможно, было, да. Поэтому сейчас вы можете просто взять, почистить свой дом, вам станет чуть легче, да. Потому что дом всегда должен вас оберегать и защищать, даже если это съемное жилье, вы там, ну, вы же там живете. Ну, так что это ваш дом на тот период, пока вы там живете. Ладно, давайте. <coughs> Какие сейчас у вас перемены, изменения да происходят? Идём смотреть. Ух, башня. Чего у вас там прям такие прям катастрофические изменения у вас ожидают? Смотрите, многие буду читать так, да, многие, кто этот сейчас вариант смотрит, вы не отсюда. Ну, это тупо было бы сказать, да? Ну, вот как бы объяснить. Вы не отсюда. Ой, блин. Короче говоря, вы живете сейчас там, в той геолокации, в том, допустим, городе, населенном пункте, да, где вы не родились, условно говоря, да, то есть вы приехали туда, да, не знаю, на заработки, на что-то еще, то есть, как... то есть, вот так вот. И у вас сейчас стоит выбор о том, чтобы вернуться к себе, вот у некоторых сейчас я буду читать, да, Там на праздники или еще что-то, но вы не уверены, что вы сможете вернуться обратно, да, и в Клиница вот в этот ритм жизни, в котором вы сейчас живете, и вы вообще считаете, вот у вас сейчас на чаше весов, да, вот это вот, а надо ли мне возвращаться вот на это место работы, с, там, с этими людьми, там, траливали, вот это все, да, вот в, в, в то пространство, в котором вы сейчас находитесь. Может быть, я сделаю передышку, а потом уже с новыми силами там что-то, ну, по-другому буду реализовываться. Вот у вас, вы, вы стоите на том, на вот этом, как бы, да, повороте вот процесс у вас такие у некоторых э, наоборот вот э, вы допустим живете там где вы родились и так далее да но вы хотите переместиться на другую геолокацию чтобы там в силу, там, не знаю, лучшей инфраструктуры, да, реализовываться в дальнейшем. Вот. Или так, или так еще можно судить. Вы стоите сейчас на выборе, вы раздумываете. Потому что, ну, то положение дел, в котором вы сейчас находитесь, оно вас не особо радует Вот у тех, кто семейный, да, кто не одни живут, кто в паре, там, еще как-то. У вас это этот вопрос более стоит как бы особняком, потому что, ну, я тут не вижу, чтобы вы как-то... <generalized> возможно, просто думаете об этом, у то чаяния по этому поводу, да? но я не вижу поддержки вашей половины второй в этом плане. Возможно, вы не озвучивали этот, не поднимали вопрос о семейном совете или еще что-то, но вот тут как бы я не вижу. Я вижу, что тут э, то есть как-то это все У вас, в принципе, дома все хорошо, да? Но вот почему-то вас не устраивает положение вещей вокруг. Вокруг вашего гнезда, да? Вот. У тех, кто поодиночке, у них больше вот в этом плане возможностей просто взять и съехать. Ну, потому что одно дело, когда ты сам за себя отвечаешь, другое дело, когда ты... Э -э -э... У тебя немножко другое, да, положение, когда ты не один, у тебя там дети, возможно, там муж, не знаю, парень, да, с которым уже достаточно долго живете и так далее, или наоборот, вы только, только вступили в эти отношения, еще не знаете, что дальше вас ждет, а, но вы, тем не менее, не можете так резко принять решение, да, быть вы в одиночестве, да, поэтому вот так вот. Давайте посмотрим, а что вас ждет этой зимой. А, так, так, так. Я вам могу сказать, не торопитесь с переездами, со всякими вот этими переменами места, потому что, ну, вас не удовлетворит тот э итог, к которому вы придете, да, в этого, поэтому обождите, потому что, ну, по карте повешенного хотя бы, да, если судить, это, это в любом случае, возможно, это реализация этих планов, но это не то чувство удовлетворения, которое приносит вот эта реализация, да, Тут, скорее всего разочарование вас будет ждать ну или какое-то такое непонятное ощущение типа надо ли вообще было все это затевать. В целом зима у вас достаточно м -м, интересная много нового чего узнаете продвинетесь как-то в саморазвитии своем. А некоторые будут делать выбор в пользу какого-то нового ремесла, нового, новой науки для себя, нового занятия, развлечения, хобби и так далее. То, что вам, возможно, в дальнейшем будет приносить какую-то копеечку, да. Потихоньку вас начнут узнавать, какое-то детище, возможно, из этого выйдет. Вот так вот могу сказать. А тут главное, знаете, не торопиться. Эта зима, она у вас такая немножко будет э, новая, не такая, как все остальные, потому что вы... это момент обучения, это момент осознания нового себя, это переосмысление своих каких-то ценностей, благ там, и все остальное, да. Э, тут именно очень глубокая проработка себя, своих каких-то страхов, своих переживаний, Апгрейд uh, каких-то своих, реальный тюнинг самого себя, вот у вас эта тема, вот эта вот, она будет с этим связана. Очень, очень плодотворная работа вас ожидает. И самое, что интересно, если вы будете заниматься именно саморазвитием, то ваши плоды, они будут, ну, грандиозные, да нежели вы просто возьмете с нажитого места, да, каким бы оно сейчас ни было, да, просто возьмете соскочите и, и все, и дальше что, вам придется все с нуля начинать понимаете, а тут, а тут у вас есть перспективы на основе вот этих вот уже имеющихся у вас ресурсов, построить что-то интересное, что-то новое уникальное для себя то, что, ну, пройдет с вами года, ну, годами, с вами будет, да приумножить возможность, да, тут есть на этом месте. А, а тут, если вы просто-напросто, ну, во всяком случае, на мой момент, это сейчас расклады, то есть это ближайшие три месяца мы сейчас смотрим. Мы смотрим на сезон зимний, да, 22 -го года. Вы разочаруетесь от того решения, если вы планируете переехать, поменять дислокацию, да? Пока посидите тут. Ну, праздники это ладно, если, да, условно, вы там на Новый год к родственникам, к маме, папе поедете и так далее, да, подружки там. Это все реализовывайте здоровье. Но если вы планируете именно переезжать, то я вам не советую. Вот реально. Обождите хотя бы эту зиму, вот реально. Чего вот метаться по холодам. Поэтому вот так вот. На этом с вами третий вариант. Я заканчиваю. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Но потому что у вас... еще еще не закончилось, извиняюсь. Вот у вас карта-сигнификатор. У вас шило в одном месте, да, переехать, поменять обстановку. Но на самом деле, посмотрите на это под другим углом. Вам нужно просто открыть для себя что-то новое, интересное, неизведанное, да? Это, может быть, обратить внимание вам на хобби, давно забытое, давно, не знаю, на те спицы, да, которые вы там лет 10 не держали, там чтобы вязанием занимались, потому что там, не знаю, лет 10-15 назад. Или там на рисование, на музыку, на все что угодно. Потому что если вы займетесь. Ну, на основе этого можете вообще другим каким-то видом деятельности улыбиться, заняться, да. Но оно вам будет реально духовно, оно вам будет ближе, чем то решение. Вы немножко, то есть, не в ту сторону смотрите вот на данный момент. А... Ваша жизнь, она сейчас... Вам вам судьба, да? вот Высшие силы, они вам хотят только лучшего, да? Но то, как вы... Отре... Как бы объяснить? То, как вы интерпретируете, от этого уже зависит. А это уже вы делаете самостоятельно, да? Поэтому, ну... Высшие силы хотят, чтобы вы просто напросто саморазвитием занимались, да? Не прыгали с места на место, как вам сейчас кажется, наилучшим для вас выходом. Ладно, вот теперь заканчиваю свой третий вариант. Надеюсь, я вам была сейчас полезна. Будет интересно послушать ваши рассказы на эту тему, если кому-то откликнется и так далее. Вот, мы переходим к четвертому варианту. Я вас приветствую, четверки. Расклад у нас звучит Что ждет тебя Этой зимой меня там кошка Не бойтесь ей не режут, если не происходит Она просто очень разговорчива Под Давайте посмотрим, что у вас Этой осенью-то происходило Ну, я тут могу сразу сказать, что вот этот вариант выбрали возрастные люди. И не обязательно, что он там 40 с хвостиком, плюс там, да, и так далее. А возрастные в плане, ну, какие-то очень намудренные опытом люди. А, да, намудренные опытом люди. Вот так можно сказать. Вот такое чувство, что вы в своей семье очень... Важный, незаменимый человек, чье мнение влияет на все абсолютно, да, ваше окружение. Ну, такая некая история прослеживается у меня тут, да, что вы сидите такая справедливая, толковая, да, на своем месте, да? И к вам приходят, не знаю, дети, внуки, кто там еще. Ну, короче, ваши подопечные. С просьбой. О... Ну, с какими-то просьбами в любом случае, да. И вы как-то советом это все вот берете <coughs> как-то все вот так вот получается легко, да, вот, как говорят, легкая рука. Вот у вас так все вот... чик-чик и готово. Это очень странно. Очень странно. Как, как будто мать рода или что. Что, короче, непонятно. Надо более глубокий этот делать анализ. Ну, что я могу сказать? У вас у вас э, обязанность как матери рода, ну, то есть какая-то старшая среди э, семьи своей, да, какое-то очень э, глобальное влияние вы на свой род э, живущих ныне, да, влияние у вас огромное. Странный расклад, честно говоря. Я не знаю, как у вас предыдущие, вот этот, ну, пока первый расклад делаем на зиму, да, как предыдущие года у вас происходили, но все, что я сейчас вижу, это явно говорит о том, что у вас какой-то определенный уровень есть, не говоря уже о том, что у вас положение особое в вашей собственной семье, да. Необычный вы человек, явно тут как-то к вам приходит информация. То есть тут уже, вот тут уже человек выбрал, это реально вот он уже... Какую-то нишу свою занял. И все И вот он с этой ниши, короче, командует всем. Повелевает. Вот прям по щелчку сделали пальцев. Ну, вам, допустим, пришли с советом, да, люди? Бац-бац, вот так щелкнули. Ну, выслушали, соответственно. Щелкнули пальцы, ну, и у вас решение тут же появилось. И это решение стопроцентное, понимаете? Мой ну, лучший вот результат, который человек может получить. Вы как-то советами всем помогаете. Удивительно. Как будто от этого это какое-то вот мероприятие, это даже, я бы сказала, ритуальное, оно нужно именно вам в первую очередь, потому что а, вы как-то предназначение свое выполняете, что ли. Потому что если вы не принимаете людей, у вас прям... Носит, носить начинает, короче. Что-то, короче, тут очень удивительно. Ну, у вас достаточно, как бы объяснить, достаточно эта осень была колоритная, на да? на решение проблем чужих людей. Ну, не чужих людей, вообще людей, то есть, да, посторонних и близких. Ну, в большей части вы, конечно, близкие, близкие проблемы решаете. Ну, тут некоторые... Мне кажется, тут люди принимают, принимают, помогают, что-то делают такое вот. Кто-то лечит, кто-то что-то такое вот. Осень у вас была очень такая жесточённая. Кто-то прям... защищал кого-то прям. Я просто не могу это конкретизировать, потому что, ну, тут разные люди смотрят, да. Ну, тут явно люди непростые пришли. Это такая духовная война, вот так я вас, так охарактеризовала. Ладно, мы посмотрим, что осень у вас происходит, у вас осень, конечно, очень насыщенно все. будет. Это, может, с виду это так не казалось, да? Ну материальном плане. Ну, духовно духовном у вас прям что-то прям вообще какие-то баталии происходили. Где вы победители выходили. Самое интересное. Вот. Да, давайте. Какие процессы сейчас у вас происходят? Посмотрим. вы готовитесь? К чему-то вы готовитесь. А к чему вы готовитесь? Ну, сейчас. А, к новым подвигам, с новыми силами. Ну, кто-то хочет а, отдохнуть, на море съездить тут. Такое может быть. Прям... Подпитаться, такое ощущение. Хотите вот где-то, знаете, на море, в теплых краях, на зиму, возможно. Вот сейчас вот копите, кто-то копит денежки, допустим, на вот этот отпуск. Почему-то зимой вот. Не знаю. Ну, сейчас вы... Работаете, но... Я думаю... Сейчас вы больше в материальный план ушли. В да, материальный план ушли, решаете насущные вещи, проблемы, да, свои уже. Если это очень-очень очень многим людям помогли, очень-очень многих спасли, да, то сейчас вы находитесь в таком процессе реформирования себя, своих ресурсов, своих дел, там, да, отложенных в связи с помощью другим. Вы копите вот что-то вот реализовываете, какие-то дела решаете. Вот у вас активная сейчас движуха вот на этот фронт пошла. Очень много анализируйте. Анализируйте. Вот я как понимаю, это вот свое предстоящее путешествие. У вас а, есть... А, тот, на кого вы можете оставить э, все свои дела пока вот вы будете в отпуске я могу так сказать если кому-то это интересно mm -hmm. а вот э, вы можете как одного выбрать так и другого то есть ну некоторые мечутся тут смотрите сами кто вам удобнее того и вы выбираете. вот еще без обид М -м у вас э если какие-то опасения есть, да, что вы чем-то обидите другого, не выбрав того, да, то... <coughs> ну, просто объясните ситуацию, вот и все по-человечески. Не простят, что ли? Я думаю, я обижаться не буду. Вот если кому-то важна была информация, да, что сейчас у вас такие процессы происходят, вы подготавливаете почту для того, чтобы замену поставить на некоторое время, пока вы будете отсутствовать. Вот так вот. Давайте посмотрим, что ждет вас этой зимой. Ну, я могу сразу сказать, что что вас ждет. У ну, вас не отпустят до конца, да. Ну как объяснить? Вам вернуться придется, потому что, ну, возможно, даже раньше, запланированного обратно, решать эти вопросы. Тут что что-то прям без вас ничего не решается. Вот такое вот умозаключение у меня на вас счет. Правильно делайте, что продумываете какие-то вещи. Ставьте защиты оборонительные системы и все остальное. А еще, если, если есть возможность, поднатаскайте. Да, вот человека, которого вы после себя ставите, поднатаскайте, потому что это он выигр... выиграет время. Я не знаю, что тут вообще у вас происходит, но вот такая вот у меня. Я вообще, как бы, думала, более какой-то вариант будет понятный. Ну, тут что-то какая-то какая каша происходит. Ведь, что могу прочесть? То есть у меня образы-то идут в голове, но я же вам не передам. Так, а еще давайте посмотрим. Тоже ждет вас зимой. Знаете, у вас э -э, появится еще враги, э -э, враги среди знакомых, не родственников, возможно. Ну, короче, зн знакомых достаточно близких к вам, наверное. И вот из этих людей у вас появятся новые враги какие-то вот такие еще. Но в целом вы уже все знаете. Ну, я не знаю, зачем вы вообще открыли этот расклад, а? Вы и так все знаете. Не, вам еще заниматься, заниматься этим делом. То есть тут как бы без вас никуда. Даже не думайте о том, чтобы идти на пенсию. Пенсии в вашем случае невозможны. В вашем роде деятельности. Как вот, бывает, спортсмены рано же уходят, да? На пенсию. Чтобы, чтобы они свои ресурсы физически очень сильно растрачивают, и они, не знаю, вот, я вот видела, я сама спортом какими занималась, видела вот этих олимпийских чемпионов в том виде спорта, которым я, да, занималась. Там вот люди, вот женщины, мужчины, по 40 лет да, они выглядят так, будто, как, не знаю, 60, по 70, ну, вот реально, такие ссохшиеся, высушенные вообще, чересчур. А они, оказывается, там молодые еще достаточно, то вот есть... Нет, но у вас это вообще не ждет. Это я так просто рассказываю, что вы не такие люди. У вас э, списать э, не получится. Вам, да, вам нужно грамотно. Вы, вы, вы хотите отдохнуть, сделать перерывчик, набраться сил, да, да. Это все реализуется, но опять же, подготовьте почву, вот, вот вы как-то что-то там уже мероприятия какие-то проводите, но этого недостаточно. Приложите еще усилий, чтобы потом на, на день на два подольше остаться. Вот так. Потому что вас могут вызвать в любой момент. Вот реально вам могут испортить ваш образ. Вот тут что-то про вот это вот и говорится. А так, знаете, вам вам нужно сейчас сориентироваться именно на вот этот... На подготовку, да, на организации вот этой вот вещи. Потому что вы в любом случае вернетесь, вы там всех раскидаете, проблем ноль. Ну Но вот, после вкуса того, что вас выдернули с отдыха, ну, не очень приятно, конечно же. Поэтому я бы вот так вот за этого... Ну, вы прям мега мощь, мега мощь. Крутые вы, крутые. Что я могу сказать? Ну... Тут как к женщинам, так и к мужчинам относится. Тут вот так вот. Ну, у меня больше вот идет женщина, мать рода, вот так вот. Ладно, все, четвертый вариант. Я на этом заканчиваю с вами. Было интересно, но во многих вещах, конечно, непонятно. Ну, как непонятно. Непонятно, как выразить вот это словами. Там какие-то батали, хоть кино снимай реально. Вот реально, хоть кино снимай. И бывают такие сны, вот э, просто... Таких, там еще аватар, вот этот. Нервный куристоран. И вот ваш вариант из этой серии. Ладно, дорогие мои. Четвертый вариант и все остальные. варианты. Кому было интересно послушать, кто оставил. Занял коне, пошел чистить картошку и так далее. Надеюсь, вы свою картошку почистили, пельмени сварили, налепили там. Да? Вот что я могу сказать. Надеюсь, у вас все прекрасно сложится. Что вы не пойдете духом, что вы будете копить ресурсы, реализовываться и так далее. еще раз, кто прослушал до этого, я на первом варианте говорила, у меня дома живут в квартире черепахи у меня работает внешний фильтр 24 на 7 поэтому я ничего не могу с этим сделать у меня на заднем фоне всегда будет вода слышаться поэтому я надеюсь на ваше понимание адекватность и так далее да? также у меня еще дома живут три кошки я их выгоняю как бы в процессе съемки но не всегда получается поэтому <кхе> такие дела Посторонние звуки, да, они будут в любом случае, потому что ну, мы все люди. А у меня нету какой-то студии, еще чего-то. Я записываю видео в свободное время, да. Поэтому еще раз надеюсь на ваше понимание. Если у вас вот категорично вы к этому относитесь, ну что ж поделать, наши пути разойдутся рано или поздно а всех тех, кому было со мной интересно, предлагайте свои темы для раскладов. меня, да, долго достаточно не было, но потому что если утрировать, у меня как бы со здоровьем кое-какие проблемы возникли, мне нужно было их решить. Я все еще в процессе решения этих проблем, поэтому я буду стараться, как ранее говорила, три раза в неделю. Делать э, видеоролики, но пока у меня нету возможности, да, с вами э, общаться на уровне там сообщества, вкладка, вот, вот пока у меня какое-то количество подписчиков не накопится, я не могу эту э, функцию подключить на канале, вот когда она появится, мы будем с вами общаться, да, но пока вот я вынуждена так с вами э, делиться новостями поэтому вот так вот а -а -а -а... что ж не будем затягивать дальше всем пока Ф я всех вас уважаю ценю вот а -а -а -а -э будем смотреть в дальнейшем какие у нас ролики появятся да с раскладами ладно не прощаюсь все